Люди, а -а -а. Я, я по чёрным в буфону хожу, что происходит? Таможная, <таспорядка> там вылезет через... в горе, ёпта! Я в горе! Маша снимает. Маша снимает я Маша. Я куда-то еду! Я куда-то еду! Я... Сейчас, у Маши сейчас, сейчас, сейчас такая надпись. Это зона закрыта. да Я Я в горе! Такая, что даже туда, где Яна, не могу попасть, да? На... Дуб, Блин, никак. почему когда я решила а... снять видео, когда не зашла мама и хотела... Я не через вот... вот, вот не, не тут забиралась. Я в СНД. Я в горе! Где, вот, в я О. в горе! О, здорово, девочки. Ой. Я в ДСД! Я, я в ДСД на горе! Помогите! А Маша, ты всё снимай. Я... Тихо! А, Юрий Анатольевич. А, а Юлия Анатольевич, юрина. да. Сейчас Смотрите, открывайте. Открыв... Что? Сюда? Сейчас я ему включу, чтобы ему слышно было. Да, я идти. Вот, вс ⁇ Да как ты? Я просто... Мастер, мастер. Смотри, даже даже ходить могу. Соль, тут Даже даже ходить могу. Это мой, это воздушный шарик. Воздушный шарик. Какая-то божесть. Неправда! Тебе танцы Что, мы развернем? А, нет, нет, не падай, пожалуйста, не падай! Только не падай! Не падай! Ну, плава! И пропала! происходит? Ты знаешь, что вспомнила? Голода, как и Катя, Катя, Катя, все нормально? Катя, Катя, помнишь, когда за сумкой Комякова так ходил? А, да. Помнишь? Вот, я говорил, когда с оконой дойдут. Ахахахаха обратно Медленно но верно да Кать? По другому на плане Ну вот это Саданкин дом это охуевший Ну потому что Саданка богатая просто а вот здесь вот, ну, живут такие более успешные люди, ну, я не заработала по денег, я живу вот тут, вот, на улице. А, я знаю, что тоже, но пока это маленькая, да? Тебя выбросили из дома, ну, как бы. Ну, как бы. Ну, короче, вот, иди сюда. Иди сюда, сок. Сок, ну я тебе заняла дом! Я тебе дом заняла. Не вообще-то живет, выходи оттуда. А можно там. я пойду спать? <смех> это, это, давай иди спи. <смех> Реально. <смех> Дальше квадратики будут. треугольнички. Что? Реально, давай, суй, а, а, а? Вот, мы поворачиваем. <смех> и едем по кругляшкам. У нас геометрия. геометрия. Я не знаю геометрию. Бывает, Я уже не бывает. знаю геометрию. У меня в году по геометрии три.